Как все мы понимаем И всем нам больно 68 восемь Полных ему лет Смерть забрала А он ушел невольно А жизнь его была В самый рассвет Кем был наш Виктор? Был и есть Актером также, Кино, театр Вот чем Виктор дорожил Линком его родное дорогое в сердце даже нелегкий путь виктор алексеевич прожил. и как не тяжело царапать эти строчки мы от болезни этих не избавимся никто у всех есть дети также сыновья и дочки уход родителей им гор не всего а родным и близким, всем друзьям, знакомым, Мы выражаем соболезнования всем им, товарищам по цеху, и линком, Кто был в последние минуты только с ним. Мы на прощание молча встретимся глазами И молча попрощаемся в ответ. Летний день Не омрачит память стихами Глядя на твой Улыбчивый портрет Спи, Виктор Алексеевич Уже надолго Пусть память светлая Твоя будет чиста Моя душа ушла На небеса Из Бога Мы помнить будем Так идти. Спасибо, Виктор Алексеевич, что такую лепту внес кинематограф, что картины будут жить и присутствовать у каждого сознания. Очень трудно, конечно, говорить в этот день, ну, тебе большое спасибо. Я аплодирую тебе стоя, наш друг. Светлая и вечная память Виктора Алексеевича. Земля пусть будет.